Владимир Зеленский не телефонные телефонный разговор с Владимиром Путиным, но не получил ответа. Об этом украинский президент заявил в своем видеообращении сегодня ночью. Говорил при этом по-русски. подчеркнул, Украина готова обсуждать с Россией вопросы безопасности в разных форматах и на любых площадках. Сегодня же украинские власти попросили срочно созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с обращением Республик Донбасса к России об оказании им военной помощи. Она назначена на 5 часов 30 минут по московскому времени в постоянном представительстве нашей страны при ООН. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе смотрим.ру. Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код и смотрите 60 минут, когда вам удобно.